Господи, я могу хоть раз поесть без тебя, М? без твоей морки. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Была. Что с тобой случилось? Я предварялась. Только не А, Ну, ты что, что такое? No. No, sir. Hey, you can't be doing that to her.